доброго времени суток на связи астрозажигалка юлия рыж и сегодня мы с вами подводим итог нашего марафона коридора затмений который поможет нам прожить тот период который ну, буквально уже начался но для многих он а, начался уже давно а, и сегодня у меня для вас прям конкретный план наших действий что мы будем с вами делать во первых это я расскажу конкретно, что сейчас происходит, что происходит на небе и почему все происходит именно так, и почему важно было проделать этот марафон до начала коридора затмений. А потом мы подведем итоги и поговорим о том, что как же прошел марафон, какие задания выполнялись, что делалось и зачем это нужно было. И в конце мы проведем с вами практику, которая называется встречи с вашей тенью. То есть, наконец-таки мы дошли до нее и конкретно ее применять будем сегодня прямо э, здесь и сейчас а, поэтому приготовьтесь э, для того чтобы поработать сегодня основательно и поставить такую хорошую жирную точку э, того марафона который мы с вами э, прошли вместе Итак, что же сейчас происходит на небе и почему это так важно но ну, во-первых начну с нашего замечательного плутона вообще э, коридору затмений в этом году, да, и на, э, в, ну, как раз мае, и сейчас, да, очень сильно э, два э, конкретных действующих лица это Венера и Плутон. Почему? Потому что Венера у нас отвечает за Тельца, и Плутон у нас отвечает за скорпиона А затмение у нас в этом году проходит на оси. Э, телец-скорпион. И я сегодня попыталась совместить и Плутон, и, и Венеру в своем образе, венерианский зелененький цвет, да, и э, черные ногти, красная помада, э, которая отвечает Плутон, для того, чтобы было понятно, что только объединив это все, только получив э, симбиоз, можно выстоять и выиграть в это время. Так вот. Начну как раз с Плутона. Плутон нам дает прикурить аж начиная с 11 марта этого года. Почему? Потому что самые высшие планеты, они самые злые в тот промежуток времени, когда они в последних градусах знака и переходят в следующий, градус, в следующий знак. Вот в этот промежуток времени планета самые-самые злые, особенно выше, к которым относится Плутон. Плутон вообще – это планета трансформации. Это моя самая любимая планета, и она очень сильна в моей натальной карте, именно поэтому она помогает мне трансформировать всех девчонок, которые приходят ко мне, потому что я вскрываю у них то, что они э, скрывали там годами. И поэтому моя задача с помощью Плутона – вскрыть вам то что вы не видите от чего вы бежите для того чтобы трансформировать вас и поменять плутон также у нас отвечает за роды и то есть по факту плутон это такая планета которая помогает нам прийти из одного состояния в другой то есть родиться поэтому я считаю себя действительно как бы человеком который рождает новую вас для того, чтобы вы уже пошли в мир совершенно другой. Но для того, чтобы родиться, сами понимаете, нужно претерпеть минимум стеснения маминого тела, для того, чтобы выйти, для того, чтобы пробиться, для того, чтобы уже попасть сюда, потому что, сами понимаете, не все сперматозоиды достигают яйцеклетку и не все рождаются. Поэтому, если вы родились, то уже понятно, что вы прошли какую-то трансформацию для того, чтобы оказаться здесь. И постоянно Постоянно Плутон нас возвращает в то состояние, когда мы трансформируем себя и трансформируем все вокруг себя. И Плутону именно это и нужно. Так вот, сами вы помните, что у нас началось в марте. Да, то есть, и тем более того, что Плутон сейчас идет по последним градусам Козерога, а потом он перейдет в 2025 году в первые градусы Водолея он начинает спрашивать с нас то, с чего начиналось этот период. Козерог отвечает у нас за умение достигать своего, за карьерный рост, за большие, большие карьерные изменения. Это если это касается каждого человека. А если мы говорим, в, применяя это к стране, то уже это говорит о том, что уклад, который был до этого, то правительство, которое находилось у власти, вселенной уже не нравится. И пора что-то реформировать. Пора менять глав, пора переставлять а, весь аппарат, который происходит в мире. И порядок нужно менять. Что мы видим сейчас, что происходит? Что те страны, которые занимали лидирующую позицию, начинают их сдавать а уже новые выходят на свой, на новый пьедестал. Что это значит? Это получается, что вообще к концу 2024 года, когда Плутон будет переходить в знак Водолей, мы вообще не узнаем устройство мира. Абсолютно не узнаем. И сейчас, когда Плутон задействован в коридор затмений, он очень хорошо меняет весь финансовый уклад, и финансовую структуру которая находится в мире именно поэтому очень важно в этот промежуток времени коридорного коридора затмений не потерять деньги потому что плутон пришел и спросить сколько можно прятаться в своей скрупе когда ты будешь меняться почему ты находишься на одной и той же лестнице почему ты не развиваешься почему почему почему ах так тогда я тебя заберу и выру твоей точки то, что мы говорим о том, что ой, как нам плохо, я вам еще раз говорю, что я не просто так с, а, с мая ствердила вам, девочки, готовьтесь к осени, осень будет сложная, осень будет сложная. И то, что вот сейчас конкретно происходит, это все благодаря тому, что... На небе творится. Так вот, Плутон недавно вышел из ретроградного движения. И последний его, как он показал он, э, э, фин тушами, да, это был взрыв на Крымском мосту. Понимаете, да, то есть, как раз, когда он начал выходить из ретроградного движения и сейчас перешел в директное движение, он начинает еще больше защищать, зачищать под собой и спрашивать: а что же было? А что происходит? А почему то до сих пор ничего не сделала со своей жизнью? Что касается, конкретно, если мы берем коридор затмений, то это две основные темы. Это деньги и это отношения. Плюс еще туда, так как Венера отвечает еще и за здоровье, именно иммунитет, туда подмешивается еще иммунитет. И то есть так как Плутон очень сильно сейчас трансформирует сферу, из которой выходит, нас всех трясет. Дальше. Сатурн-уран. Это та, тот аспект, который нам в этом году начался он с конца августа. Поэтому я уже с конца августа Девочки, девочки, будьте внимательны, будьте внимательны. И особенно говорила всем, кто расслаблялся летом. Потому что лето должно нам такую передышечку небольшую. Ага, передышечку она нам дало, все расслабились. А в августе, как мы шандарахнул, опять. Квадратура Сатурна и Урана в нашу жизнь привнесла ковид, ковид-19. И то есть именно тогда, первый раз Сатурн и Уран, они сошлись вместе. И тогда весь мир сошел с ума и сказал, боже мой, что происходит? Что такое Сатурн, что такое Уран? Сатурн – это старые правила. Уран – это революционер. То есть получается, когда они сходятся вместе, то стирается все напрочь, все, что было до этого, и должно образоваться новое, новый фундамент для взлета. То есть получается, что вот этот, а эта квадратура будет действовать до середины декабря. То есть до середины декабря нас будут так вот толкать и толкать к тому, чтобы мы изменились, чтобы у нас поменялось все. Наши правила, которые действовали до этого, они сейчас не работают. Они сейчас абсолютно не действуют. И если вы не идете и не меняете их, Плутон зачистит, Сатурн обнулит, и по факту останетесь у разбитого корыта. Дальше. Ретро-Марс, который наступит у нас 30 октября, и будет длиться он до 12 января. Вы сами знаете, что у планет нет четких дат. Поэтому ретроградный Марс, который начнется 30 часа, он уже начинает затормаживаться и уже дает свои плоды. В прошлый раз Марс ретоградил раз в два года примерно где-то так. В прошлый раз он ретоградил тогда, когда были военные действия в Беларуси. -да -да до этого это была э, Украина в 2014 году, а до этого это была Грузия. И сейчас мы начинаем складывать все пазлики в голове, все, что сейчас происходит, а вообще Марс – это младший брат Плутона, и Марс – это планета войны и военных действий, агрессии неимоверной и разрушения. Так вот, смысл в том, что это все факторы, которые просто сойдутся в одно мгновение – на протяжении вот этого небольшого коридора. Про коридор сейчас мы еще поговорим, это прям основательно. Но просто вот эти все факторы докидывают того, что нам сейчас нужно будет ожидать всего, что угодно в деньгах, в любви и в иммунитете и лично в личном своем здоровье. Потому что именно эту ось трогает коридор затмений. Плюс еще, я еще раз говорю, ретро-марс, он ретроградит не так часто, но при этом он такой злой, что все, что нам бы не казалось в этот промежуток времени, мы будем говорить, господи, когда же это все закончится? Ну вот я уже вам привела примеры, когда последний раз Марс э, ретроградил и что это было. Причем э, посмотрите, Марс в близнецах, он где-то с начала сентября. Что у вас в начале сентября уже начинало завязываться? Вот в этих сферах, где у вас пошли какие-то пробелы, они обязательно проявятся и сейчас, вот этот коридор затмений и до 12 января. Дальше. Ретро-Сатурн у нас выходит из ретроградного движения 25 октября. Но понятное дело, что еще раз говорю, он тормозит ну, не так. Что такое Сатурн? Сатурн – это страхи. Пока Сатурн находился в ретроградном положении, был шанс и вот до 25 октября, да, есть, и чуть там дальше, там э, есть шанс поработать со своими страхами и проработать их так, чтобы их никогда не было. Потому что как только Сатурн планета ограничений, выйдет от, э, какого, 25 октября, посмотрите, чтобы точно по датам вам говорит, не путаться, по 25 он спросит: а что? Ты поработал со своими страхами? У тебя нет уже теперь страха публичных выступлений? А может быть, у тебя перестал быть страх э, того, что ты боишься потерять единственного мужчину, на которого молишься всю жизнь? Который тебя э, э, ну, просто уничтожает. Так он придет и спросит, а поработала ли ты с твоими страхами, готова ли ты идти дальше? Причем квадратура Сатурна-Урана, также будет участвовать в нашем э, э, коридоре затмений. Так вот, это все накладывается на то, что выйдут страхи, ограничения, боязни. А Пилтон-то пришел отдирать, а Марс-то пришел э, реформировать, понимаете? И когда вы понимаете, что у вас куча страхов, с которой вы не проработали, не изменили, не поменяли. Почему я э, делала это все до коридора затмений? Потому что важно к нему подготовиться, потому что в коридор затмений бабахнет с невероятной силой. Причем, как вы понимаете, то есть, ой, Буля, как это касается денег? Да поймите одно, что все в нашей жизни – это энергия. И каждый человек, который приходит к нам в жизнь, это транзакция с миром. Он приходит, и нам что-то хочет сказать. Это также э, знаки Вселенной. И если мы их не видим, если мы их не осознаем, то мы пропускаем эти знаки и не можем для себя их применить так вот что же коридор затмений Коридор э, в нашей жизни э, мы не просто так сюда приходим у нас всегда есть опыт прошлой жизни который мы приносим с собой сюда и то что нужно наработать в этой жизни чтобы уйти в следующую жизнь целостным так вот когда даже ребенок рождается здесь, посмотрите, для того, чтобы он уже обладает какими-то талантами, талантами, которые он принес из прошлых жизней, потому что если бы этого не было, что бы было тогда, тогда бы ребенку приходилось очень много прикладывать усилия для того, чтобы заработать себе какие-то таланты, а наши таланты помогают нам зарабатывать денег. И если мы эти таланты не используем, не знаем, то денег мы тоже не получаем. Но про таланты. Если бы этих талантов у нас не было, мы бы тогда вообще просто наверное, покушать даже не могли себе сработать. Поэтому при любом раскладе, когда человек рождается, у него уже есть набор тех качеств, которые он принес из прошлой жизни, и ему их нужно распаковать. И для того, чтобы уйти в следующую жизнь, нужно набрать новых так вот, у судьбы есть три кармические проверки, прям три. Одна легенькая, потому что в этот промежуток времени мы еще не окрепли, еще у нас действует Луна, действуют все планеты, потому что по факту к 30 годам мы начинаем жить только по Луне. Почему у нас все болячки начинают, жить, начинают нас беспокоить только после 30 лет? Все потому, что остается в обиходе только одна Луна, на которой мы едем. Она не приспособлена, там, например, зарабатывать деньги, она не приспособлена э, там, выходить замуж, ей вообще не нужно, ей нужно нас содержать в комфорте. И когда все функции 12 планет, которые находятся в нашей натальной карте, кладутся просто на эту бедную Луну, Луна просто издыхает 30 годам а первую кармическую проверку 18-20 лет она находится в спокойном гармоничном состоянии, потому что у нас там еще будут бубушуют гормоны, и мы эту проверочку, ну, как бы, оп, пролетаем. Но если у кого-то реально серьезные проблемы, то они первые всплывают именно в тот промежуток времени. А вот следующая проверка кармическая – это 36, 37, 38 лет. Тадам, я сейчас... Прохожу кармическую проверку, и так же, как и многие люди, которые возраст от 36 до 38 лет, и меня тоже дергает и триггерит, и меня спрашивают, а действительно ты распаковала тот опыт, который принесла из прошлой жизни, а я свой опыт принесла именно связанный с Плутоном, поэтому я сейчас в большем масштабе трансформирую, трансформирую, трансформирую вас для того, чтобы пройти свою кармическую проверку. И третий возраст, это возраст, получается, 54, 55, 56 лет, когда судьба спрашивает, а ты уже раскрыла свои таланты и перешла ли к наработке новых талантов или нет. И если судьба получает ответ, что человек живет в вот, коробочке своей, ничего не хочет, ничего никуда не стремится, ничего не меняет в своей жизни, ничего не приобретает в новый опыт, то он говорит, ну зачем тебя вообще тут э, держать? И отправляет э, с миром э, в следующую жизнь. Так было с Пушкиным, так было с принцессой Дианой, куча-куча да, известных людей, на которых можно действительно продемонстрировать их задачи в воплощения, которые они не пошли и не начали делать, их просто миллионы пачками. И не важно, что ты крутую штуку делаешь для общества диана принцесса диана давайте просто про нее поговорим да человек который приносил реальную пользу а судьба сказала ты не воплощаешь свое предназначение в этой жизни тебе было сказано сидеть на троне быть девочкой и ничего не решать быть прям королевой понимаете а что она сделала? она полезла в политику начала там что-то меня трансформировать ну и что я сказала свидание не прошла кармическую проверку иди в следующую жизнь. Было бы очень просто, если бы, знаете, просто знать, что у нас есть три таких периода, 18, 36, 54, подготовились к этому времени, сделали там, раскрыли свои предыдущие таланты, наработали новые, и все, отлично, пока судьба. Но нет, у нас есть каждый год определенный чек-лист. Чек-лист – это коридоры затмений. Каждый коридор затмения человеку приходит мини минь ми ми макро, макро вот, вот, вот маленькая проверочка. Не такая, как она приходит там 36-38, да, а маленькая. Из разряда, ага, а ты сделал что-то, чтобы перейти к задаче своего воплощения? Ага, а ты распаковал те интересные функции, которыми ты пришел из прошлой жизни или нет? И каждый раз нас в коридор затмения, Вселенная спрашивает. Именно поэтому я и провожу перед коридором затмения марафон, чтобы вас подготовить на этот промежуток времени, потому что вы уже были во все оружие, чтобы вы уже понимали, с чем вам придется столкнуться. И еще этот коридор затмения касается, я уже рассказывал, да, оси денежной. И, э, отношений плюс еще к ней присоединяется уран уран и сатурн который пришел и реформирует просто обнуляет и просто кричит чтоб все обнуляем отжившее все выкидываем ничего не нужно строим новое и если вы держитесь зубами руками клыками за то что уже давным-давно в вашей жизни не работает это будет отниматься и очень серьезно если вы плохо общаетесь с деньгами до свидания, деньги. Если вы плохо общаетесь с людьми, до свидания, отношения. Если вы относитесь к своему телу потребительски, до свидания, здоровья, И этот коридор затмений вам очень сильно это подсветит. И все транзакции с миром у нас идут через людей. Если вы до сих пор думаете, что если я говорю, что ударят по деньгам, это не значит, что вам придут и конкретно Вселенная вот так вот рукой заберет деньги из вашего кошелька. нет. Придут люди, которые могут обмануть, которые могут подставить, которые могут э, не за, э, ну, как бы запудрить мозги и так далее и тому подобное. И эти люди, они будут сигналить вам о том, что вы не на своем месте, не так вы ведете себя. Не просто так мы проходили этот коридор затмений, не просто так были у нас именно эти задания. Коридор затмений – это лучший промежуток времени, когда можно трансформировать себя и работать с собой. самый лучший, потому что открыто подсознание на, всю, на все процентов, И из этого подсознания идет либо все говно, которое я перечислила до этого, либо как раз вы даете возможность этому подсознанию поработать и вычистить, вычистить, понимаете? И я считаю себя реально, весь этот коридор, особенно последнее задание, я вообще реально понимала, что я чистильщик. Чистильщик, который пришел почистить вашу жизнь. Если вы до сих пор это не сделали, то лучше пусть я буду плохой для вас, но я почищу вам какие-то ваши белые пятна, которые помогут вам в дальнейшем. Так вот, почему были даны те или иные задания, для чего это все было? Потому что реально в коридор затмений приходят те люди, которые и те ситуации, которые вам показывают вас, но вы в них не верите, вы не понимаете, что это конкретно происходит с вами. Вы просто отказываетесь от этого. Так вот, и мы моими заданиями искали вашу тень, которая поможет вам подготовиться к тому, что может прийти. Первое задание, которое я вам дала, было на э, нравится э, отследить в определенной промежутке времени, что у вас проходило знаете, я очень многим советовал завести дневник, потому что мне писали, а зачем это вообще отслеживать? Ну нет и нет, я вообще не помню, что там было. Да зачем это? В смысле зачем это? Если вы не отслеживаете, что происходит в вашей жизни, то получается так, что вы просто прожигаете ее. Вы можете наступать на одни и те же грабли миллион раз, миллион, и не понимать, что в них не так. А когда вы научились это делать, когда вы ясно понимаете, конкретно, я вот в этот промежуток времени вот сделал вот это, это дало мне вот такой вот результат, я больше так не хочу, вы делаете вывод, и в следующий раз, тот же коридор затмений, вы не делаете этого, и это важно. То есть вы отслеживаете свою жизнь, чтобы понимать, какие ошибки у вас есть, и на... Наоборот, такие позитивные моменты у вас уже появились. Те люди, которые проходят постоянно мой марафон «Коридор затмений», а он постоянно показывает и показывает и показывает вас, с разных сторон открываются, они уже понимают, что лучше отслеживать, что происходит для того, чтобы выстраивать причинно-следственные связи и менять свою жизнь. Задание, которое, ну, знаешь, знаете, такое, кто не нравится, о, тут вообще просто, я, я, я, я же все задания проверяла сама. Я все конкретно видела, я читала каждое сообщение, и я понимала, кто конкретно работает, а кто просто, ну, такой, отписывает мне писюльки какие-то там, да написала и пофигу. Естественно, когда я писала, там, хорошо поработала, потому что все люди, еще раз говорю, которые приходят к нам в жизнь, это наша транзакция с миром. И не просто так они приходят. Почему я, когда спрашивала, да, там, кто вам не нравится, то есть назовите именно конкретные, конкретные действия, что конкретно вам в них не нравится. Так люди а, конкретно начинали а, писать то, что в них плакочет больше всего. И когда я говорила, дорогая моя, это в тебе есть, посмотри, как это так. А как, как, как такой он может быть? Ну нет. Я что? Я я не могу ругаться матом. Это не про меня. Мне мама в детстве сказала, что матом ругаться нельзя. И поэтому из-за того, что э, я хотела, чтобы мама меня всегда любила, я не ругалась никогда. А почему вам вообще можно ругаться матом? Так если вам не нравится мат, и вы его постоянно слышите, значит у вас что-то не то. Знаете почему? Потому что... Если, э, если я спокойно отношусь к чему-то, меня это вообще рядом не окружает. Это знаете, когда я поехала в Камбоджу, мне говорят, господи, Камбодж, такая грязная страна, там одни бомжи и все остальное. Я говорю, блин, вы что, Камбоджа, крутая страна, такая красивая, я вообще ни одного бомжа не увидела. Знаете почему? Потому что люди видят то, что их триггерит. Если меня это не триггерит, если меня не триггерит там грязь какая-то еще, я это вообще не замечаю. А если меня что-то тригерит, это значит, что это во мне есть, и мне это надо пересматривать. Не тому человеку, не тому человеку, кто ругается матом, это надо пересматривать. Почему? Оп, а вам, потому что вам это не нравится, а это внутри у вас есть. Ведь почему? Потому что я хотела, чтобы мама меня любила, а тут вот так вот получилось. И я поэтому не буду ругаться матом. Это плохо, это нехорошо, но не буду я ругаться матом. Дальше. Алкоголь. Начали писать мне, я вообще не пью. Да окей, не пей. Но ты же когда-то пила. Ты хотя бы раз в жизни пила. Вспомни, как ты себя чувствовала. под вот алкоголь мы просто, понимаете, зачем мы пьем? Ведь для того, чтобы отмазать себя. Ой, я когда выпью, я собираю абсолютно всех мужчин. Я лучшая на танцполе. Супер, отлично. Ты любишь мужчин признай это, когда ты э, не выпиваешь, ты держишь себя в контроле, нет, секс это плохо, секс нельзя, я не буду ни с кем знакомиться и все остальное, а потом приходят, спрашивают, почему я одна? Да потому что ты жаждешь наслаждение жаждешь быть с мужчинами, но при этом при всем а да я вот тут вот стою, пусть сами ко мне подходит ничего не буду делать, или когда ты просто под алкогольным обвинением начинаешь рыдать, а до этого ты такая, а, я веселуха, у меня всю жизнь все в веселье. На самом деле ты умная говно. И просто боишься это признать. И рыдаешь поэтому. И поэтому больше не пьешь, потому что зачем себя же с собой знакомиться? Зачем быть вот, вот настоящим? Да именно потому, что страшненько, страшно. Но на алкоголь можно списать все. Потому что это же не я, это же он, великий ужасный алкоголь, всю голову мне бедную девочки запудрил. Не пейте, но факт того, что как вы себя эти видео вели под алкогольным опьянением, это дает вам понять, где ваша тень, потому что мы искали именно ее. И почему у нас раздражает, О, какая шалава с пошла в короткой, а у самой, хочу замуж, хочу замуж. Так вот, ты ее и видишь, потому что тебе я, наоборот, вижу, как красивую девушку пошла. Все, меня это не трогает вообще никак, просто никак. А кого-то кто-то начинает как бабульки, да, стенки вот эти вот лучи луч, и говорят, о, какая шалава поперлась по улице. Потому что внутри сидит старая бабка, вот именно, которая не дает себе нормально выйти из, э, из своего кокона. Возрастать 14-16, 27-30. 14-16. Самый пиковый возраст, когда у нас гормоны играют, и вот там мы самые настоящие. Если ты гонял кошек, там, я не знаю, бегал по крышам, пил алкоголь, и если в этот промежуток времени ты конкретно занимался чем-то, это ты есть настоящий. Это то, что уже как раз, когда мама не могла тебе сказать, я тебя там люблю, а мама уже не удержит, все, мама закончилась. И тут начинается вот этот пубертат, который трясет и всем показывает. А я вот такой на самом деле. Если в этот промежуток времени ты себя не помнишь, это тоже о чем-то говорит. И если ты себя забил в угол, это тоже говорит о том, что мама очень сильно постаралась. Потому что вот в этот промежуток времени мы самые естественные, самые настоящие. И вот такие мы должны быть до конца своих дней, потому что там... Наша тень, если ты не такой, как ты был 14-15, все, а это твоя тень. 27-30, луна устает, Сатурн приходит и спрашивает, а что ты сделал для этой жизни? И если ты ничего не сделал, если ты не образовал себя за спиной э -э -э -э, как это, скелет, пантер, который держит тебя, то все, вся жизнь начинает разваливаться. все мне писали, абсолютно все, что в 27-30 у них были какие-то плохие происшествия в жизни. Да все потому, что зажали тебя и уже не выпускали, вы уже зажали свою тень, зажали свое естественное проявление. И тогда вас, вас спрашивают, ну зачем ты тогда мне такой нужен, если ты конкретно, ну вот, э, ничего не сделал для твоей жизни. Поэтому если вы там депрессовали, признайте это, вы депрессивный. И сколько бы вы сегодня, сейчас не улыбались, вы все равно депрессивный человек. И это у вас есть, и пока вы это не признаете, дальше просто не пустят, просто не пустят. А, м -м, обзывательство. И Знаете, а, наши родные знают нас лучше всех. И если бы вас не тригернуло это обзывательство, вы бы его не вспомнили. Я же не спросила вас там про кого там про соседей про каких-то там людей которых вы не знаете как вас обзывают на них вообще по барабан они вас не знают а вот люди которые живут с вами все время они вас знают настоящую даже ту которую вы пытаетесь скрыть очень сильно за своим внешностью именно поэтому они могут вас назвать турой именно поэтому они могут вас назвать там я не знаю толстый и вас если это задевает значит это у вас не проработано Потому что они уж точно знают самые потаенные наши, э, наши уголки души. Поэтому если вас задевает то, как вас обзывают, это тоже ваша тень, с которой вам нужно работать. И когда я говорила о том, что нужно принять себя, и мы все говорили, вы что, как я могу быть, я что, такая дура, как меня обзывает там мой э, начальник, или я что, как это овца, которая опаздывает все время на, на занятия, которая меня раздражает, да, да, только в другой степени. То есть, если вы не приемете, что вы, к вам опаздывают на, на свидание или куда-то, посмотрите, где вы не сдерживаете обязательств. Просто посмотрите, в другом ракурсе. И пока вы это не поймете, пока я не могу быть такой, как он, как это... Как это... А в душе мечтаете? Ваше подсознание просто мечтает быть именно таким. То есть потому что вы и есть такой. Потому что еще раз говорю, мы разговариваем с миром через других людей, и если вам что-то показывают и что-то вас трогает, поздравляю, это у вас есть. Так же, как и в позитивном плане, потому что когда я все-таки, ну как у нас Россия ведь, страдальческая страна. И все-таки подумали, что на последнем задании, когда я сказала, вот все это говно, которое вы нашли до этого, у вас есть, поздравляю, признавайте, все-таки, о, это последнее задание. А нифига, а нифига. Потому что даже то, что вы нашли в крутого, в другом человеке, это тоже у вас есть. И это тоже кайф. Когда вы нашли что-то позитивное, и это тоже у вас есть. Я смотрю на бабушек, которая 80 лет при параде, на каблуках, просто. И я такая: это моя золотая тень. Я хочу быть, как они. Я буду такая же веселушка. Вот позавчера встретила просто бабушку в очереди, в магазине. У нее были фиолетово розовые волосы. Я говорю: слушайте, какой у цвет волос, на что на Ой, вы знаете, мне там э, прикмахер мой, Ну все ты смешал, ну, и на меня вылил. Я говорю, отличный подход. Вот. И я понимаю, что эта бабуля попадает мне в мою золотую тень, и я буду такая же в ее возрасте. И это невероятно круто. Но это задание выполнило наименьшее количество людей, потому что мы что в основном видим на улице? Говно. Потому что что? Мы хотим, чтобы наша жизнь была такая. И это на подсознательном уровне. Даже если вы мне говорите, Юля, вы что? что вы такое говорите? Я хочу, чтобы у меня жизнь была прекрасная. Да, отлично, но только мы все забили, все свое прекрасное куда-то подальше. Себя не слышим, ничего не видим и ничего не хотим с этим делать. И результат тот, мы живем той жизни, которая нам остается. Если у вас все было бы зашибись, вы бы процентов не были сейчас на этом эфире, потому что вся информация, которая приходит к нам в жизнь, она приходит для того, чтобы нам что-то показать. И это супер важно. И если вас, вам это не нужно, вы бы здесь сейчас не были. Вы бы не попали на мою страницу, вы бы не пришли в этот марафон, вы бы не сделали хотя бы одно задание. И это важно. И всем-всем марафоном я пыталась скрыть ваш гнойник, который назрел давным-давно и просто не может выйти. И всеми своими каверзными вопросами и провокациями я давала так, чтобы он взорвался и как он вышел наружу, чтобы вы наконец-таки родились, чтобы вы наконец-таки признали, что да, я не такая, как я себя рисую, потому что я хочу любви. Я говорю, хочу, хочу любви от мамы. Пусть она меня полюбит, ну пожалуйста, но ну, я же достойна этого. Да вы достойны любви по факту вашего рождения, по факту. Не надо никому ничего доказывать. Вы есть такой, какой вы есть. И если вы этого не признаете, все остальное будет работать в ваш минус. И пока вы не начнете признавать себе то, что вы отрицаете, просто не изменится ничего вокруг. А коридор затмений нужен именно для этого, чтобы признать свою трансформацию. Причем сейчас такие трансформационные процессы просто выкорчевывают с места, просто с места выкорчевывают. Да, хорошо сказать признать, очень хорошо сказать признать, но вопрос, как это сделать? У каждого абсолютно свой путь. Кому-то хватает просто пройти марафон и осознать это, но кому-то действительно нужны... Очень яркие, конкретные действия, что нужно делать. И вы знаете, я подготовила реально, чтобы этот коридор затмений прошел не просто так: практикум, который позволит вас выдернуть с той ситуации, которая сейчас у вас находится. Она говорит, должна... с деньгами, с отношениями, со здоровьем. Это то, что поможет вам на прак... через практику вот почему я человек практик, мне нужно, чтобы вы делали. Это основное для чего, как бы здесь, это мое одно из кармических предназначений. Это практиковать. И практика зависит только от вас. На основе астрологических пониманий, на основе нейрознаний, на основе телесного ориентирования я создала практику, которая называется «Танец с тенью», которая помогает прожить жить архетипы связанные с деньгами отношениями и со здоровьем в экологическом пространстве самим собой то есть через наше тело научиться слушать тело это основное, зачем мы приходим сюда чтобы постоянно понимая что нужно делать мы менялись и тело наше знает все потому что оно с нами от начала жизни и до последнего нашего вдоха ни один коуч в мире не знает столько, сколько знает наше тело, и оно дает ответы абсолютно на все вопросы, самое главное научиться его слушать. Луна и Венера в нашей натальной карте отвечают за деньги и за Отношения, плюс еще здоровье. На архетипе именно этих женских планет, которые находятся абсолютно в любой карте, неважно, мужская это или женская, и они же отвечают из любовь, и за деньги, и в любой карте есть создано несколько архетипов. Архетип, который самый первый, который мы будем прорабатывать в затмении 25 октября, это архетип любовницы. Что такое архетип любовницы? Это когда Любовница это Плутон, доступ к невероятным деньгам, которые в принципе у нас есть. Потому что именно через сексуальность, именно через магнетичность, именно э, через то, что мы признаем в себе шлюху в минусовом качестве, да, мы забираем в отношения сюда с мужчинами, мы забираем сюда пересмотр отношений с деньгами. И как следствие это здоровье. Потому что именно через любовницу идет невероятный поток денег. Просто невероятный поток. И пока мы этого не признаем, и пока у нас в голове сидит установка от мамы заложена, я, что? Секс это плохо? У нас ничего не меняется в жизни. Абсолютно. И эта проблема застревает у нас чуть ли не с конца 50-х годов, потому что когда с войны вернулись чайники, когда любой мужчина был ради бога, пожалуйста, о каком сексе, о каком принятии себя как женщины вообще расшла речь? Никаком. Поэтому наша задача проработать архетип, именно связанный с любовницей. Дальше. Это архетип Амазонки. Мы знаем, где наши деньги. Но нам не хватает решительности прийти и забрать эти деньги. А вот архетип Амазонки, женщина-воина, которая может, знает и практикует понятие «взять свое», «взять своего мужчину», «взять свои деньги», «взять свое здоровье» — это то, что мы будем прорабатывать на э, следующем задании. Архетип, э, архетип связанный... So, что же у нас там до архетип? просто э, так, секунду архетип э, ведьмы каждая женщина ведьма и если понять о том что ведьма это ведающая женщина женщина которая знает что будет дальше это предсказательность, которая понимает, что вот там есть мои деньги, вот там есть мой мужчина, и я пойду туда. И только через ведьму мы будем понимать, что действительно нам надо в будущем. А сейчас только мы сами можем понимать это, потому что все разваливается, все летит тар, -тар рыб и только мы сами это можем понимать. Следующий архетип – это муза. Это когда, знаете, мы все привыкли пахать, просто пахать. И быть женщиной вол, волк, которая придет и зарабатывает свои деньги. А муза вдохновляет мужчину на то, чтобы он принес деньги. И вот не все из нас, чем еще вообще, единицы, могут быть музами. Единицы. Поэтому в состоянии музы оно позволит вдохновлять мужчину на то, чтобы он был добытчиком приносил в дом все, что нам нужно, и, конечно же, наладить с ним взаимоотношения. И последний архетип – это Богоматерь. Это архетип изобилия. В нашем мире есть все. И деньги, и любовь, и здоровье, и отношения, абсолютно все. Но надо научиться брать это изобилие и притягивать в свою жизнь. Потому что мы многие ходим и даже не замечаем это изобилие абсолютно. Именно поэтому Богоматерь поможет это раскрыть и вобрать в себя на всех этапах просто ну, создания взаимоотношений с деньгами и просто э, с любовью. Да? Именно поэтому я и создала этот тренинг именно терапевтический. Именно практикум, когда вы будете именно практиковать, естественно, все ключевые точки, которые будут в коридоре затмений, мы во все в них это будем прорабатывать, что даст еще неимоверный толчок для изменений. Плюс, конечно же, домашнее задание, которое буду проверять я, потому что мне нужна обратная связь, мне нужно получить от вас результат, потому что я уже рассказываю вам, я прохожу также кармическую проверку вместе с вами. И моя кармическая проверка – это трансформировать вас и изменить. По поводу стоимости, из-за того, что это антикризисное предложение, и я понимаю, что сейчас нужно направить все ваши ресурсы на удержание тех денег, что есть, и зарабатывание новых, стоимость э, практикуму полторы тысячи рублей. Полторы тысячи рублей за 5 эфиров, 5 пять... <зас> практик и проверку домашних заданий, и изменение в вашей жизни. Пока я буду вести практикум, я буду держать поле для того, чтобы трансформировать все, что происходит в вашей жизни, и отвечать абсолютно на все ваши вопросы для того, чтобы его менять. Действительно, коридор затмений поможет трансформировать ситуацию с деньгами, с отношениями и, конечно же, с здоровьем. Поэтому ваша задача сейчас определиться, каким Образом вы хотите идти. По сложному пути, когда самостоятельно у вас еще есть чем работать, либо по легкому вместе со мной в трансформационном поле. А, вот. И сейчас самое главное, что нам нужно будет с вами сделать, это проделать последнюю точку, ключевую танец тени. Наша задача сейчас будет проверить звук, а насколько звук. Вы слышите звук и, и меня, это очень важно, потому что таким образом вы получите обратную связь и будет понятно, что мне сделать со звуком. И еще, те, кто был на моих эфирах с медитацией, знают. Те, кто нет, сейчас расскажу. Задача сейчас. Я выключу э, видео, и вы будете направлены вглубь себя. И моя задача сделать так, чтобы вы после практики выгрузили все состояние, которое у вас есть, э, в домашнее задание. Потому что этого эфира не будет на канале. Эфир будет размещен только в вашем личном кабинете. И вам нужно будет выбрать все, что вы услышали, узнали, поняли. И те вопросы, которые у вас остались, чтобы я вам их разъяснила. Именно на той странице, где у вас в седьмом задании будет размещена эта запись. Вот. А, меня слышно хорошо. А, слышно хорошо. Поэтому сейчас я отключаю видеотрансляцию, и мы с вами подготавливаемся к медитации, к практики, практике, к встрече с тенью. И помните, главное, чтобы пережить этот период, обратиться себя, потому что весь коридор затмений, он про то, что обращаемся внутрь и не обращаем внимания на то, что происходит вокруг. Потому что все поле будет стараться вытянуть нас с нашей точки. Итак, обращаемся к себе и ищем все вопросы внутри себя. Так закрой глаза, и приготовься к важной встрече. К свиданию с собой, с собой настоящий, концентрируйся на своем дыхании, сделай глубокий вдох и выдох. Твое дыхание ровное и спокойное. И с каждым новым выдохом ты погружаешься внутрь себя. Снова вдох и вы. Вдох и выдох, и ты погружаешься еще глубже, и еще глубже, ощути себя в лучах света. И почувствуй, как все пространство вокруг тебя начинает потихоньку заменять. Ты чувствуешь, как черный цвет касается твоих ног. И словно теплая вода начинает подниматься вверх по твоему телу. И вместе с этим, с этим движением ты расслабляешься. Вдох и выдох. И вдох. И выдох. Ты погружаешься в сумрачное состояние. Тебе тебя открывается внутреннее видение. И своим внутренним взором ты видишь. Под твоими, под твоими голыми ногами начинает формироваться дорога. Дорога из камня. Начинаешь свой путь. Ты двигаешься по ней вперед. Где-то вдалеке. Ты видишь храм. Попробуй разглядеть, как он выглядит. Большой. И какие чувства в тебе поднимаются когда, когда ты к нему приближаешься. Смотри на него. И ты начинаешь активно дышать, удыхая, выдыхая воздух через нос. Твое дыхание ритмичное. С ты бежишь и торопишься навстречу. Дыши. Дыши. Твой храм становится все ближе. Ты приближаешься к нему. И ты видишь, что есть мост. Мост через рек. Переходи по нему И двигайся К воротам храма И ты чувствуешь Как тебя манит Неведомая Непреодолимая сила И все твое существо Желает твоей встречи. Проходя ворота, Ты попадаешь в парадную, А затем просторный зал. И прямо перед собой Ты видишь дверь, идущую в рамку. Ты наступаешь на первую ступень, затем на следующую, ощущая, привкушая встречу. Все больше свет. Заполняет твое солнечное сплетение. Этот черный цвет. Ты чувствуешь, как вздымается. Под ним твоя грудь. А твое тело трепещет. Ты поднимаешься по лестнице. И оказываешься в коридоре, где много дверей. Настраивайся на свою интуицию. Почувствуй, в какую именно дверь тебе нужно попасть. Много-много дверей. Куда тебе нужно попасть? Ты пытаешься развлечить, чем эти двери отличаются. Формой или цветом, текстурой или размером. Твое внутреннее чутье учетливо дает понять тебе, напротив какой двери тебе нужно остановиться. останавливаешь свой шаг, замираешь и разворачиваешься к этой двери. Эта дверь особенная, и ты точно ее знаешь. Осторожно, взяв ты за дверную ручку, ты открываешь эту дверь, попадая внутрь комнаты. Здесь очень много антикварных вещей. Ты дышишь глубоко, И здесь пахнет историей тайной. Ты двигаешься, проходя между сокровищ, в каждом из которых хранится воспоминание. Ты замечаешь большое зеркало, полный рост. Оригинальные рамы. Стекло этого зеркала затянуто пленкой. Ты приближаешься к нему вплотную Делаешь глубокий выдох И выдох И начинаешь медленно Медленно стирать эту пленку со стекла Ты уже знаешь, кого ждать по ту сторону. Это твоя темная, темная сторона. Она не причинит тебе вреда, ведь ты есть самое ценное у нее. Ты снимаешь пленку себе. И видишь за ней образ своей темной страны. Она олицетворение твоих истинных желаний, твоих инстинктов, твоих амбиций и запретных чувств, твоих подавленных эмоций. Как выглядит сейчас твоя темная сторона. Это мужчина, женщина, ребенок, а может это дикий свет? Возможно, ты видишь лишь субстанцию или силуэт, или просто ощущаешь ее присутствие. Попробуй разглядеть детально ее образ. Ощути. В каком состоянии она находится сейчас? Как она ведет себя? Мечется, как загнанный в ловушку человек? Скалится и огрызается, как зверь? Она пугает тебя? Или не хочет иметь с тобой никаких дел? Или ты видишь перед собой ресурсный, статный образ? Прекрасную женщину с твоим великом и сексуальным телом? Или сильного, властного мужчину с оружием? Кого видишь ты? Важно настроить контакт со своей темной стороной произнеси вслух я пришла с миром во благо нам и всей вселенной я сожалею что не дала себя почувствовать принимаю тебя как свою часть ты ценна, ты важна и дорога мне. И сделай поклон в пояс с почтением. И услышишь, что темная сторона отвечает тебе. Наблюдай за тем, как ведет себя в ответ на твои слова. Задай вопрос своей темной стране, что мешает тебе быть проявленной и жить, наполненной жизнью, и ощущать себя максимально в ресурсе, что тебя сдерживает и ограничивает. Как именно ты обесцениваешь себя и позволяешь это делать другим. И слушай, что тебе ответить. И задай следующий вопрос. Что я могу сделать для тебя, чтобы ты прочувствовала себя любимой и счастливой? чтобы ты раскрылась и проявила свою силу, свои способности и возможности, чтобы ты пришла к своему максимальному ресурсу, чтобы мы стали с тобой единым целом. И ты снова прислушиваешься к его ответу. Она может желать чего угодно. Чтобы ты что-то кому-то сказала, сделала, может быть что-то конкретное съела. Возможно, она хочет, чтобы вы где-то побывали, что-то увидели. Возможно, ей нужен был просто отдых, и она или она жаждет новой информации. Чего она хочет? И что ты можешь реализовать в ближайшее время в своей реальной жизни? Чтобы она начала обретать свою реальную силу. Чтобы она ощутила ваш союз. Мой ответ может удивить и обескуражить тебя. И если это произошло, Задай уточняющий вопрос. Дорогая моя тень, что ты хочешь испытать, ощутить, почувствовать, когда я исполню твое желание? Возможно, тень произнесет абстрактные фразы, Просто будь счастлива, будь собой, прими себя. Если она отвечает абстрактно, продолжай идти в контакт с ней, задавая уточняющие вопросы. Как именно? И что я могу сделать, чтобы мы ощутили состояние счастья? Добийся от своей теневой стороны конкретного ответа и действий для реализации. Дай понять свои тени, что реализуешь свои желания, что она может тебе доверять. Пусть делает, что хочет. От а этой исполнишь. И прямо сейчас ты видишь своим внутренним взором, как тень протягивает тебе подарок. Это может быть любой предмет, разновидность оружия или символ союза и мира. Прекрасный цветок или просто сгусток энергии. Посмотри, что вручает тебе темная сторона. Прими с благодарностью и попробуй ощутить, какое именно качество, а возможно право на проявление себя, она передала тебе в виде этого символа. Дыши глубоко, вдох, выдох. И представь, как впитываешь энергию этого предмета вниз своего живота и распределяешь по всему своему телу. Ты делаешь глубокий вдох и выдох. И с каждым новым вдохом ты впитываешь энергию своего тела вниз своего живота. Это энергия. Эта сила будет ощущаться, как ваша связь. Это то, что позволяет тебе чувствовать свои истинные желания и инстинкты. Быть яркой, сексуальной и проявленной. Слыши глубоко и впитывай эту энергию и ощущая эту связь с темной стороной, и сделав сейчас глубокий выдох и выдох. Попрощайся с темной стороной. Она остается в своем храме. Это ее владение. И она здесь царица. Поблагодари темную сторону. И начинай закрывать пленкой зеркал. Выходи из комнаты И закрывай за собой дверь Спускайся по лестнице И попадай в парад Проходи ворота храма Пересекай мозг через ред и постепенно возвращайся на то место, откуда ты начинала свое путешествие. И постепенно ты возвращаешься везде и сейчас. Пошевели пальцами рук, Пальцами ног. Ощути присутствие в своем теле. И сделай глубокий водой. И вы. И как только будешь готова, Открывай глаза с возвращением прекрасная дочь дворца. Legenda Adriana Zanotto